Самозащита от мух. Первый навык, которым должен обладать каждый мужчина, это самозащита. Тебе надо уметь драться, если ты уперся спиной в стенку. Когда я рос, я никогда не учился драться. Да и вообще никогда не дрался. И я чувствовал, что мне этого не хватает, потому что, будучи мужчиной, мне надо было знать, как надрать кому-то задницу. Что я сделал? Я пошел в армию. Но давайте уточню. Умение набить морду не делает тебя мужчиной. Чему я научился в армии, это военному мышлению. Все дело в воле. Это умение предпринимать действия и всегда находиться в состоянии наблюдения. Yeah обладать некоторыми приемами, чтобы защититься. Понимаете, первый шаг к самозащите – это не пойти купить оружие, нож или биту, или даже научиться драться. Это об изменении вашего мышления, чтобы вы были 100% ответственны за собственную безопасность и тех, кто рядом с вами. Какая ментальная настройка у меня? Это постоянно быть внимательным ко всему происходящему. Есть причина, по которой я не пью, не принимаю наркотики. Я не ставлю себя в такие ситуации, когда шанс того, что произойдет что-то плохое повышается. Как только вы сделаете шаг в сторону создания мышления воина, тогда вы можете начать выбирать инструменты и получать определенные навыки. Будь это кулак, ладонь или что угодно. Надо научиться этим пользоваться, быть уверенным в своих действиях, чтобы вы могли постоять за себя, когда возникнет необходимость. Каждый мужчина должен уметь поменять колесо, завести машину со стартера пришить пуговицу, погладить рубашку. Хорошо, откуда я взял этот список? Почему я так все разместил? Это все связано с тем, что надеяться надо на себя. Меня всегда поражает, что каждый раз, когда я делаю видео, в котором говорю, что надо уметь пришивать пуговицу или гладить рубашку, то многие пишут в комментах «Никогда не буду делать такие вещи, это не по-мужски». Но вот в чем прикол. Дела, которые надо сделать, они не классифицируются. Их просто надо сделать. Многие из вас парни холосты, не у всех есть, кому делегировать эту работу. А это надо сделать, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы уметь позаботиться о себе. Говоря о самостоятельности, каждый мужчина должен уметь готовить. Никто не требует от вас изысков. Посмотрите, как готовит Гордон Рамзи. Курица с рисом, дядя Роджер одобряет. Мой сын смотрит такие видео и пробует готовить, у него даже получается. Суть в том, что когда ты умеешь готовить, то ты контролируешь то, что поступает в твое тело. А это определяет то, как будет выглядеть ваше тело. Далее, господа, у вас должна быть хорошая физподготовка. Это не значит, что вам надо становиться бодибилдером или бегать в марафоны. Нет, вам надо просто заниматься своим телом. Мне нравилось в армии, что там никто не обращал внимания, насколько большие у тебя мышцы. Всех больше интересовало, сможешь ли ты преодолеть стенку, можешь ли ты подтянуться с полным рюкзаком или пробежать 20 километров при полном обмундировании. Кроссфит, тяжелая атлетика, велосипед, бег, плавание. Неважно, что вы выберете, господа. Главное, найдите то, что лучше всего вам подходит. То, что вам нравится, и затем развивайте ваше тело. Далее, парни, это финансовая грамотность. Не понимаю, почему этого не преподают в начальной школе, в старших классах и еще раз в университете. Это так важно, тратить меньше, чем ты зарабатываешь и умение откладывать деньги. Звучит просто, но так многие на этом спотыкаются. Включая и меня. Да, я пережил банкротство и затем мне пришлось прочитать кучу книг, чтобы разобраться в финансовой грамотности. Следующий навык, который необходим каждому мужчине – научиться защищать свое время так же ревностно, как и свои деньги. Мы все слышали, что время – деньги. Многие, пожалуй, даже согласятся с этим, но очень мало кто реально применяет это в своей жизни. Только подумайте, если самый богатый человек на смертном одре не может купить даже минуту за все свои деньги, то сколько, по-вашему, стоит один час вашей жизни. Наверняка, как и многие люди, вы заняты. Вы делаете то, что вам сказали делать, а иногда вы просто теряете время, не зная, чем бы его занять. Господа, я призываю вас посмотреть на свою жизнь как на календарь. Мне 44 года, если я это умножу на 2, то получится 88. Я просто разрываю этот календарь пополам, потому что я уже прожил половину своей жизни. И нет никаких гарантий, что я получу вторую половину. Все, что у меня есть, это сегодня. Многие просто теряют свое время, в то время, когда это самое дорогое, что у них есть. Следующий навык, который нужен каждому мужчине – умение настраивать свой внутренний компас, который поможет вам выбрать путь по жизни. Если вы умеете ориентироваться, то вы знаете, что вам нужны только карта и компас, чтобы попасть практически в любую точку, вне зависимости от того, какой сложной может оказаться тропа, будь это ночь или день. Вы сможете найти путь, куда вам надо попасть. Но вот в чем дело, в жизни все гораздо труднее. Существует очень много препятствий, которые так просто не заканчиваются. И если у вас нет внутреннего компаса, вы не знаете своих ценностей, вы не понимаете, что для вас важно и за что вы боретесь, то вам будет трудно найти свой путь, по которому вам надо идти. Ваш север. Вам придется сталкиваться с препятствиями. Такова жизнь. Но когда у вас есть внутренний компас, тогда вы может чуть сместитесь влево или вправо, но все равно сможете получить от жизни того, чего хотите. Следующий пункт очень трудный, особенно для тех парней, которые живут своей карьерой. Это понимать, что вы не ваша работа. Вам надо отделить себя от вашей работы. Лично для меня это было очень трудно сделать раньше. Мои видео что-то не очень хорошо себя проявляли. Я создавал контент и много работал, и я загонял своих работников и когда приходил домой, то был настоящим мудаком. Но мне повезло, потому что моя жена сказала, что ей иногда не хочется быть рядом со мной, и мне пришлось задуматься, как я отношусь к людям. Да, может вы потеряли работу или в поисках другой. Позволяете ли вы этому влиять на ваши отношения с людьми, которые о вас заботятся? Может у вас нет детей, я а только младший брат? У вас есть люди, с которыми вы проводите больше всего времени, и в какой-то момент вы просто пренебрегаете ими, потому что вы стрессуете из-за работы. Но вот в чем дело, надо найти способ, и это трудно, надо научиться разделять эти вещи, чтобы… Когда вы приходите домой, вы могли провести время с людьми, которые переживают за вас, чтобы ваши отношения были нормальными. Вас не определяет успех на работе или то, сколько вы зарабатываете. Вас определяет то, как вы проживаете вашу жизнь и как вы справляетесь с проблемами, которые возникают в ней. Да, слегка сентиментально, но, ребята, я действительно переживаю за вас. Давайте поговорим о серьезных отношениях. Это следующий пункт. Считая, что у вас должен быть навык выстраивать серьезные отношения. Мужчина очень хороши. И Это показывает исследования в легких отношениях, чем в серьезных. Но проблема легких отношений в том, что со временем они исчезают. Мы теряем эти связи. Поэтому надо сфокусироваться на более глубоких отношениях. Это когда ты помнишь дни рождения людей. Простой способ это забить их в календарь. Может отправить им подарки лично я так делаю. Я дарю книги или сувениры друзьям, людям, которые мне помогли. И это маленький лайфхак. Посылайте людям небольшие подарки, даже Простые письма, я это делал для некоторых людей. Для них это многое значит, особенно если эти люди одиноки. Может вы такой человек, может вы холосты. Тогда попробуйте просто написать пару писем и отправить их людям. Никто так не делает. Ну, или хотя бы написать длинное сообщение на Фейсбук или где вы там общаетесь. Дать им понять, сколько они для вас значат. Напишите им хорошее письмо. Позвоните по телефону. Когда в последний раз вы звонили, скажем, тренеру или вашему другу, который помог вам получить работу или достичь карьерной цели. Поддерживайте отношения с людьми. Знаете почему? Не только потому, что им будет приятно, вы сами будете чувствовать себя лучше. Дайте людям понять, что они для вас что-то значат. Следующий навык, который мне кажется необходим каждому мужчине – умение слушать. Очень многие из нас совершенно не слушают людей. Мы просто ждем наше время, чтобы говорить. У нас есть что-то важное, чтобы сказать. Как насчет того, чтобы ничего не говорить? Послушайте, здесь и сейчас, что этот человек вам говорит. И это один из способов – это задавать вопросы. Поддерживайте их, чтобы они больше говорили. Миру нужны люди, которые умеют слушать. Люди, которые могут понять, что у этого человека совершенно другая точка зрения… Ой, люди глупые! Нет, это не так. Люди одни из самых умных существ на планете, просто они по-другому видят этот мир. Они выросли в других условиях. Так что попробуйте стараться посмотреть на их точку зрения. Даже если вам кажется, что она недальновидная, что вы не можете с ней согласиться, хотя бы поставьте себя на их место, чтобы понять их точку зрения. Следующий навык, которым, на мой взгляд, должен владеть каждый мужчина, умение отпускать. Я сейчас не про персонажей из мультфильма «Холодное сердце». Я говорю про умение отпускать весь негатив и злобу, всю фрустрацию, которая у вас есть по отношению к некоторым людям из вашей жизни или связанной с работой, ну или с тем, что с вами произошло. Очень многих из нас преследует прошлое, и мы позволяем ему диктовать нам наше будущее. Я не хочу сказать, что прошлое не влияет на будущее, но я думаю, что у нас есть силы, чтобы отпустить все плохое и продолжить жить. Надо преодолеть эти воспоминания, чтобы начать двигаться вперед к тому, кем вы хотите быть.